Мне стало да. легче поясница там. А -а -а. Я вот, например, в сидячем положении, я не могу поднять ногу. А, нет, сейчас поднимается. А то, есть я сижу, то я ногу никак совсем поднять не накладывать. Общее самочувствие ваше? Сейчас легко. Легче Спина? Это я вам позже скажу, потому да. что я... Нет, вот сейчас мне легко. Просто расслабила? У -у -у. То что было напряжение вначале ага и сейчас, оно есть такое, нет? Нет, кажется. Сейчас... Ага. Бол... Бол... голова болела, так что сейчас нормально. И... дискомфорт ушел. Дискомфорт должен уйти, то есть те боли, которые были, они должны уйти. Что с ребром у нас там? Пришел перекошен. Но это боли давно. Сейчас боли нет ребре. Болела рука, сейчас болит? Нет. Я ходил два года про проворачивал. Сколько уколов Все Сколько делал. уколов? Миллион. За год сто уколов, 100 шприцов ходил. Да, за год, короче. Ощущения расскажите свои. Я бух, хожу нормально. Нога? Мне, я не хромаю вообще. Видите, не хромаю. Перестал хромать? Вот у меня штук это, вот это двигается. Ступня начала двигаться. Да, но только направление вот это место. Ну, Напряжение. два года, а два, два года? года, два года не работала. Например, и этот без дихромаев. Более нету. Сейчас немножко легче даже стало, мне кажется. Конечно. У меня вот этот сторонний контроль. Сейчас будет легче. Скажи свои ощущения. Легкость. Какая-то приятная такая нога вообще не это. Не, не ощущаю. Мед в уши. Мед а? мне в уши. Начала пояснице болеть. Болела, болела, вроде на нее Укол кроковол, так хоть плегчал. Потом начала нога отказывать. Вот я правая нога прям вообще. Я даже ночью стать в туалет не могу. Как есть, не, не, с ней привычки. Да. Но. Пока еще как робот, но.. Уже этой боли нет, пока еще мышцы нет, не дали. просто вот как ты состояние. Мышцы, мышцы, стояли, мышцы еще напряженные. Просто, на просто стоять, привыкло к этому, да, стоять. Давайте еще раз. Помните, да? Пока тенечки тянитесь и... ага. Ага. боли больше нет. Молодец. Здесь рук не ну как ощущение? Легче здесь стало? Конечно, упустило. Ничего а то, как это, поставили. тяжести налитые. Угу. Сейчас мы все разжали. Ну, Ощущение легкости. Я вот и прислушивалась всегда к себе, даже вот последний год, когда на работу ходила. Вот, уже вот такая Очень дикая усталость. У вас напряжение. Как будто я всю ночь не спала. У вас вот В какое-то утро бежишь, вот, и я чувствую вот эту легкость. несешь как это, лосиха молодая. А так идешь, как, ну, зло. Да, это, это здорово. Как это... было все. Рожай. Все. Конечно, все рожай было. Как вы себя чувствуете? Хорошо. Лицо вас абсолютно да. расслаблено. Хорошо. Вы улыбаетесь, у вас очень я... красивая мимика, у вас очень красивое лицо. Я не думала, что так будет. Но я чувствую, что у меня плечи туда ушли. Да, они, да. Мне... они сами уходят. Они вот так у меня были, на самом деле, плечи, они у меня расправились. вот так. Да, нет. Нет. Я уже просто отчаялась, на самом деле. Вот я увидела ваш телефон, мы ехали сдачи, а вообще там никакая была, вообще думал, ну вот куда чего податься уже все. Вот. Я просто помню, когда вы пришли первый раз. Вообще никакая. Да, да, да. да. да, да. Насколько у вас а, было все подавлено, насколько с вами сложно было говорить, нервной системой. Вообще, передача. да. Сейчас да. вы расслаблены, вы вообще абсолютно другой человек, улыбчивый, красивый. Спасибо.